Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, с вами астролог Марина Скади. Подписывайтесь на мой канал, если зашли впервые, чтобы больше знать об астрологических событиях. Сегодня поговорим о том, что приготовила нам Вселенная на неделю 23-29 августа 2021 года. Это период третьей четверти лунных фаз, луна убывающая. В это время людям комфортнее входить в уже запущенный рабочий процесс, действующий проект. Успеха достигнет тот, кто действует в команде, в совместном взаимодействии. Сейчас легче добиться внимания со стороны окружающих, привлечь их к своим делам. В третьей четверти луна после максимального рассвета. В этот период многим сложно абстрагироваться, понять, что действительно надо, а что является лишним. 23 августа в начале суток солнце входит в рациональный, практичный знак Девы. Повышается рассудительность, работоспособность, чувство ответственности. Люди становятся более расчетливыми, критичными, тщательнее следуют установленным правилам, выполняют инструкции и обязательства. Также этот период благоприятен для любого рода заботы о здоровье, похода по врачам и косметологам, для медицинских обследований проведения курса массажа подходящее время когда солнце движется по знаку зодиака дева так как управителем девы является меркурий движется по этому знаку до 30 августа здесь же марс то неделя с 23 по 29 августа лучше всего подходит к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 Далее по дням недели. 23 августа в понедельник убывающая луна в рыбах. Венера в трине с Сатурном. Благоприятный день. Отличное начало недели. Накоплено достаточно энергии, настало время ее тратить. Главное распределять силы грамотно и не бросаться в крайности. Удается решить большинство сложных вопросов, договориться с людьми, даже с теми, с кем в принципе это сделать сложно, так как сегодня многие действуют обдуманно. В течение недели вообще, а именно и в сегодняшний день, легче исправить ошибки, совершенные ранее. Хорошее время для крупных покупок, приобретения техники и оборудования. Зрелая оценка деловых и финансовых проблем сделает этот день одним из лучших в течение недели. Усиливается способность к серьезной работе, созданию солидного фундамента будущих успехов. Хороший день для укрепления производственной и финансовой дисциплины, облагораживания и установления прочных длительных контактов с партнерами и сослуживцами, начальством, влиятельными людьми. День благоприятен для визитов в официальные инстанции поиска понимания и финансовой поддержки. Возможно возобновление старых связей, переход их в разряд наиболее перспективных. 24 августа, вторник. Убывающая Луна в Рыбах до 21.57 соединяется с ретро-Нептуном и в оппозиции с Меркурием. В период Луны без курса – с 12.11 до 21.57, после чего переходит в знак Овна. Вторая половина дня неблагоприятна для презентации, активной деятельности, решения важных вопросов, так как все, что будет сделано в часы луны без курса, впоследствии будет переоцениваться, так как развитие любого процесса пойдет не по плану. Если же вам нужно сдать отчет, проект, используйте это время. Хороший день для творческой деятельности и для любых работ, где не нужно придерживаться точности в расчетах. Усиливается фантазия, интуиция, подсознательная деятельность. У некоторых могут открыться паранормальные способности. У людей с тонкой душевной организацией обостряются психические процессы. Они могут недооценить или переоценить свои ощущения. И в результате состояние ухудшится лучше не проводить обследований в этот день так как они не дадут истинной картины также отложите крупные покупки лучше вообще не ходите по магазинам 25 августа в среду убывающая луна вовне в позиции с венерой меркурий в оппозиции с ретро-нептуном напряженный день стрессы обилие ненужных контактов и пустых разговоров может привести к потере чувства реальности Восприятие окружающего мира может стать абсолютно другим. Увеличивается количество краж. Мошенники и манипуляторы очень активны в этот день. Будьте внимательны на дорогах в качестве водителя и в качестве пешехода. А также в обращении с документами, ключами. Их легко потерять. Лучше свести к минимуму деловую активность, отложить покупки, принятие важных решений, подписание ответственных документов, заключение договоров. Неудачно протекают контакты с зарубежными партнерами. В этот день появляются слухи, различные сплетни, любую поступающую к вам информацию проверяйте еще и еще или лучше игнорируйте. Осторожно с дозировками при употреблении лекарств. Велик риск отравлений. 26 августа в четверг убывающая Луна Вовне в квадрате с ретро-Плутоном. гармоничном аспекте с ретро-Юпитером. Меркурий в трине с ретро-Плутоном. В этот день может быть много противоречивых ситуаций. В подсознании включается желание действовать усиливается стремление к конкуренции однако существует опасность столкнуться с опасными людьми попасть в драку или дтп в то же время день благоприятен для исследований решения деловых и финансовых задач вопросов наследства и алиментов распределение прибыли при условии что эмоции будут под контролем большое желание проявить свою волю и власть в результате приведет к конфликтам и негативно отразится на финансовой сфере осторожно выдвигайте требования к партнерам так как от этого будет зависеть успех или неудача в ближайшее время если вы правильно понимаете энергии этого дня трансформационные, с вызовами и острыми ситуациями, то день будет удачным для деловой и умственной деятельности, обсуждений и выступлений, работы с документами, заключения сделок, хотя могут чаще, чем обычно, возникать мелкие препятствия. Но их при разумном подходе можно преодолеть, трансформировать ситуации в лучшую полезную сторону. 27 августа пятница убывающая луна в тельце с 7 27 утра до этого почти всю ночь часы луны без курсов знаке овна луна в статусе экзальтации гармоничный аспект с солнцем помогает благополучно завершить дела и спланировать свои выходные вибрации дня благоприятны для конкретной деятельности и выполнения практических заданий Многие люди правильно распоряжаются материальными средствами, понимают и чувствуют форму, структуру. Сегодня Вселенная предоставляет все шансы, чтобы достичь прочности, стабильности, опираясь на реальные возможности, расчет и конкретные условия. Однако гармоничные аспекты расслабляют, может присутствовать лень. Поэтому, чтобы приступить к делу, нужен толчок извне. И тогда в течение дня работа выполняется, люди упорно добиваются хороших результатов. 28 августа в субботу убывающая луна в Тельце в соединении с Ураном. Трине с Марсом. День благоприятен для работы, бизнеса, решения финансовых вопросов, сферы личных и деловых взаимоотношений. Тельцом управляет Венера, сильная, в управлении, в весах. Луна в экзальтации, в земном знаке. Пятница и суббота очень гармоничные. Лучше использовать их для работы, важных поездок, создания фундамента по любым вопросам. Легче получить финансовую помощь, решить денежные проблемы. Но для этого нужна социальная активность, последовательность в действиях. Подходящее время для планирования совместного будущего. Поиска жилья, помещений для бизнеса, работы прибавляется, но и приток денег также увеличивается. 29 августа в воскресенье убывающая луна в Тельце до 19.41, после чего переходит знак Близнецы. Приод Луны без курса с 17.59 до 19.41. Поскольку у близнецах Черная Луна в соединении с северным узлом. Посмотрите видео по этой теме. Ссылка в закрепленном комментарии. Ну, в общем-то, в этот день ловушки мышления могут вводить в заблуждение. Вечером не стоит принимать важных решений, которые требуют всестороннего охвата информации. Так как можно упустить что-то важное. Перед луны без курса также приносит определенные